Добро пожаловать! Члены психдиспансера Немиркин. Встречали ли вы когда-нибудь человека, которому нравится видеть, как другим больно? Знаете ли вы кого-то, кто постоянно лжет или манипулирует окружающими? В отличие от большинства людей, есть и такие, которые склонны быть ужасными и жестокими по отношению к другим и не испытывают угрызений совести за свои поступки. Иногда вы даже можете узнать об этом сразу же после знакомства с ними. Возможно, это проявляется в том, как они разговаривают с другими людьми или как они обращаются с вами. Как бы то ни было, важно, чтобы вы знали об этом. Чтобы помочь вам уберечься от тех, у кого злое сердце, давайте поговорим о семи признаках человека, у которого может быть злое сердце. Прежде чем начать, мы хотели бы отметить, что это видео создано исключительно в образовательных целях и не предназначено для того, чтобы утверждать, что те, кто проявляет эти черты, являются определенно злыми людьми. Давайте начнем. Первое. Они наслаждаются чужой болью. Кажется, что они получают удовольствие от того, что другие люди страдают? Некоторые люди не только получают удовольствие от того, что им больно, но и целенаправленно делают что-то, чтобы причинить или усугубить чью-то боль. Такие люди испытывают трудности с сочувствием и сопереживанием и могут наслаждаться чужим несчастьем. Будь то физическая или эмоциональная боль, от которой они получают удовольствие, это верный признак того, что у них холодное и жестокое сердце. Второе, они невосприимчивы к другим видам зла. Вы ужасаетесь или пугаетесь, когда видите в новостях, как причиняют боль людям? Так вот, люди с холодным и злым сердцем реагируют на зло в мире не так, как другие. Вместо того, чтобы испытывать эмоциональную боль или переживать из-за ужасных событий, они могут быть совершенно невозмутимы. Они не сопереживают и не заботятся о страданиях других людей. Их не беспокоят трагические события, происходящие в мире. Номер три. Они контролируют и манипулируют. Они бывают добры к вам только тогда, когда им что-то от вас нужно? Люди со злым сердцем хотят сохранить контроль над всем и всеми в своей жизни и часто используют для этого тактику манипуляции. Это может включать в себя газовый свет или принуждение вас делать то, чего они от вас хотят. Их поведение может стать оскорбительным, особенно если вы не подчиняетесь их желаниям. В конечном итоге их цель – контролировать ваши внутренние и внешние ощущения. Номер четыре. Они садисты и жестоки по отношению к другим. Получают ли они удовольствие от причинения боли другим? Люди со злым сердцем могут вести себя очень жестоко по отношению к другим. Их жестокость может принимать различные формы, например, целенаправленно вступать в драки с другими, причинять эмоциональный и физический вред своим близким или даже причинять боль животным. Иногда их жестокое поведение может даже стать опасным для жизни окружающих. В таких случаях важно обратиться за помощью и поддержкой, чтобы отстраниться от них. Номер пять. Они склонны к лжи. Вы лгали близкому человеку, чтобы защитить его? Хотя вы можете думать, что это нормально, сказать маленькую белую ложь. Это может быть правдой, если цель – защитить их. Те, у кого злое сердце, будут лгать независимо от этого и будут очень мало заботиться о своих ошибках. Даже если вы поймаете их с поличным, ничего не изменится. И это потому, что они не чувствуют стыда или вины за ложь. Важно знать, что этой маленькой лжи достаточно, чтобы испортить отношения и нанести эмоциональную травму другим людям. Номер шесть. У них нет смирения. Они всегда хвастаются тем, насколько они лучше других. Те, у кого злые сердца, полны гордости и самовозвеличивания, у них совершенно отсутствует чувство смирения. Из-за своего высокомерия и потребности быть всегда правым, они могут не проявлять никакой доброты или сочувствия к другим, вплоть до потери некоторых отношений. И номер семь. Они не чувствуют угрызений совести. Вы когда-нибудь чувствовали себя очень плохо и стыдились, когда делали что-то, что, как вы знали, было неправильным? Те, кто обладает злым сердцем, не испытывают угрызений совести за свои поступки. Если вы возразите им по поводу их поведения, они будут отнекиваться, перекладывать все на вас, а может быть даже обманывать вас, заставляя думать, что реальность, которую вы считаете правдой, на самом деле таковой не является. А вы знаете кого-то, кто проявляет эти признаки? Дайте нам знать об этом в комментариях ниже. Если это видео показалось вам интересным, не забудьте поставить лайк и поделиться им с теми, кому оно может быть полезно.